Audi Q7, туарек двигатель 3.6. Башка. Сливаем антифриз. Анти антифриз сливаем по причине найденных утечек в двух местах. Что я скажу. Трехлитровый дизель. Антифриз сливается в трех местах. Тут сливается в двух местах. Но даже через эти два места я сомневаюсь, что антифриз сольется полностью. Полностью 12 литров. Потому что в закоуках-переулках, вот тут отрубки, термостаты, я сомневаюсь, что до нуля оно сольется. Ну да, посмотрим. Значит, антифриз сливается в двух местах. Два патрубка на печку. Пружинные хомуты. Снимается пружинные хомуты, дергается вниз. Резиновый патрубок. И ловите с помощью тазика. И второе место... Согласно Эльзы, вот здесь стоит хомут. Разъединяется вот этот шланг и сливается. На данной модификации его нету почему-то. Можно сливать. Вот здесь пружинный хомут вынимается. Можно сливать через датчик температурным Г-83. Я, наверное, так и поступлю. Потому что большой разницы нету. Шланг, конечно, можно наклонить. За счет этого еще с шланга уйдет грамм 300. Но у меня цель обновления антифриза не стоит. Имейте в виду. Если хотите максимально ослить, то снимайте здесь. Если случай ремонтный, скажем так, то снимайте здесь. Здесь будет удобнее. И ловить струю приятнее через одно отверстие чем через два. У меня высота не позволяет, мне приходится колхозить. Там внутри стоит резиновое колечко. Кому как удобно: кто под замену, кто на герметик, кто без. Тренируйтесь. Через этот слив слили где-то около 8 литров. Переходим на другую точку. По такому же принципу я две дергать не буду, дерну вот эту. Трубка находится пониже, сольется побольше. Ту, естественно, удобнее, кому как. Так, напоминаю, оттуда слили 8 литров. Вот они находятся, эти два шланга. Хомут снимаем и дергаем вниз. И сюда какую-нибудь обрезанную пятилитровку. Одному делать не особо удобно, но не смертельно. Оттуда слилось еще пол-литра. Все остальное бродит вот тут а в термостатах. До помпы в трубке. Имейте в виду. Того где-то литров 9.